Ну что, продолжим готовить рецепты с лавашом? Шахплов, конечно, меня разбразнил. Друзья, сегодня буду готовить десерт. Наконец-то, сладенькое. В прошлом видео мне сложно было придумать название рецепта в лаваше. А в этом видео смело можно назвать штрудель с яблоками в лаваше. Но в этом рецепте будут не только яблоки, а и персики, орехи и мед. Должен получиться очень интересный рецепт. Подготовим яблоки и персик. Их нужно порезать на слайсы. Вот так тонко, максимально тонко и персики и яблоки. Теперь сгружаем их в тару. Добавляем ванилин. Для запаха приятного. И корицу. И перемешиваем. Пусть настоятся минут 10. 10 минут прошло и теперь можно собирать штрудель. А собирать этот рецепт я буду по той же технологии, как и в предыдущем видео. Желток скрепит форму. Растопленное сливочное масло придаст красивую, золотистую и хрустящую корочку. Короче, полная импровизация получается. Забыл вам, кстати, сказать, тоже первый раз готовлю. Аж самому интересно, что получится дальше. В духовку, по такому же принципу, как и в прошлом видео, накрываю крышкой, отправляю до полного запекания. Пока штрудель запекается, подготовим орехи. Я взял арахис, грецкий орех и кешью. Хочу сейчас немного их поджарить. Да, даже, наверное, не поджарить, а вот именно хорошо нагреть на сковородке при нагреве они начнут выделять эфирные масла и свой аромат ими я хочу украсить штрудель Залил их медом. Уже можно дальше не готовить. Сидеть только на орехах. Идея какая. Минут за 10 до того, как мне надо будет штурзель вытягивать из духовки, я сверху положу орешки. Пусть они там доходят. Должно быть интересно. Главное орехи не съесть. Ну что? Это бомбически красиво, ребятки. Я не ожидал. Начал хорошо. Потом в середине мне даже что-то начало не нравиться. Он так форму такую некрасивую начал принимать. Потом добавил орехи. Думаю, вроде как-то вырисовывается. И в итоге огонь вообще. Че вам сказать? С вас подписка, а с меня вкусные ролики Остынет завтра скуша, классно.